Друзья, и снова у нас касается проблемы тем, как мы пользуемся HD Video Box. То есть, у нас возникли проблемы с воспроизведением, то есть, отображением интерфейса и так далее. Сегодня я вам покажу, как это исправить, как пользоваться. Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. А спонсор данного видеоролика Money Back, Сервис, который поможет вам вернуть деньги за донат в играх с Play Market App Store. Услуги Moneyback не требуют предоплат, они делают свою работу, возвращая деньги на ваш счет, а вы в качестве благодарности оплатите утвержденный процент от суммы возврата. Moneyback работает в рамках закона, пользуясь лазейками договорах оферты. Вдруг вы в течение года на донателе в играх сотни долларов. Тогда вам прямая дорога к менеджеру Moneyback. По ссылке в описании и закрепленном комментарии. Друзья, то есть какие у нас моменты стукнули. В 2021 году мы столкнулись с тем, что не было воспроизведения. Нашли зеркала и использовали. Сейчас почти то же самое произошло. Есть некоторые нюансы. Я вам все в принципе покажу. Продемонстрирую, как выйти с этой ситуации. Давайте мы с вами перейдем в само приложение. И я в принципе покажу, как работает данное отображение. Здесь все то есть, чтобы не было никаких вопросов, ничего у вас не возникало э, и понимали. То есть, как видите, у нас здесь ничего не отображается, нету никаких э, постеров на фильмы, сериалы или что-либо. То есть, даже когда вы зайдете в закладки, здесь некоторые из них у вас прогрузится то, что вы чаще всего смотрите. Но э, в основном экране в новинках вы такого не увидите. Почему? Да потому что это все из-за тех же самых блокировок, я расскажу, как вам это все в принципе исправить. Переходите в настроечки, как видели вы перешли, переходите в блокировки, и вот ваше зеркало нарезку и филмикс. Вы здесь должны ввести именно то, что вы здесь сейчас видите, то, что я вам прописал вот, большими буквами, что вы можете заметить. Это то зеркало, которое поможет вам просматривать фильмы. Есть альтернативы, точно так же я закрепил в описании и в закрепленном комментарии. То есть, когда мы переходим на главный экран и выберем какой-то из фильмов, у вас появится кое-какая информация. То есть, когда вы перейдете в сезоны, здесь все, выйдете обратно. Вы, у вас будет выбор То есть у вас будет стандартная серия То есть это то, что вы сможете просмотреть Если у вас будет какая-либо другая перечень, Вы будете переходить на сайт Вы просто-попросту не сможете ничего смотреть То есть когда вы выбираете Смотреть видео, вы выбираете В едином формате и вы это будете смотреть Вот То есть никаких затруднений В принципе здесь нет То же самое вы и в принципе Делаете с фильмами Вот. то что касаемо фильма вы если захотите перейти смотреть фильм вас будет перекидывать на вот такое вот окошко и по сути ничего вы не сможете у вас вариант просмотра это в формате HQ и LQ то есть в HQ это будет лучший формат в максимальном разрешении а остальное это будет более худший формат но тоже смотрибельно в принципе. сами сейчас посмотрите прогрузится все Работает все отлично. Точно то же самое вы можете смотреть в этом формате. LQ Если вам не принципиально, по крайней мере, вы можете скачать чуть-чуть качество хуже. Но это все работает. Опять же, напоминаю, вы заходите в настройки. Блокировка. И вот здесь вот это зеркало конкретно. вот Попытаться обходить блок видео. Это обязательно активируйте. DNS, HTTPS это не обязательно, но поставьте и обход блокировки все зеркало вот здесь вот пропишите то что я вам указывал точно так же в принципе и здесь все все полезные данные будут закреплены в комментарии в описании под видео смотрите причина в чем вам нужно просто поиграться с зеркалами Введете это все то как я вам объяснил это настройки переходите в блокировку. Дальше вы уже в принципе играете с HD резкой и кинопоиском. Да, вводите необходимые зеркала. Все эти э, данные будут закреплены в описании в видео и в закрепленном комментарии под видео точно так же. Те четыре основные я выложил, которые в принципе есть у меня, я вводил. Есть все альтернативные. Э, вы можете точно так же найти в описании и в закрепленном комментарии. Будут вопросы, э, обращайтесь. Точно так же я закрепил ссылку на новую версию уже 22 -го года в январе месяце вот, выпустили приложение обновленное. Точно можете так само перейти, скачать и попользоваться. И написать свое мнение, работает ли оно, что сработало, приложение или же зеркало. Подписка на канал, прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Дальше больше. Скоро увидимся.